Давно Дом ты не был? 20 лет. Денис Никифоров. Надолго в городе? Вечером уеду. Ну, это вряд ли. Это подписка о невыезде. С сегодняшнего дня вы не имеете права покидать город. Боятся люди. В городе жить страшный Егор. Эти бандиты всех достали. Да ты, что ли, а? Егор, я перестаю тебя понимать. Таким кем себя позану? Надо с боксером решать. Премьера. Только надо как-то поаккуратнее сделать, потише. Хозяин с понедельника в 20.00 на НТВ.